Я все пытаюсь нащупать какие-то очень правильные слова, чтобы вдохновить людей. Они когда-то и вам помогали. Как-то побудить человека на то, чтобы его сердце стало больше, что ли. Чтобы он больше уделял внимания мелочам, мне кажется, Дело совсем не том, насколько масштабное твое благое дело. Дело в мелочах иногда, то, что ты… Я вот… А! Я шел просто, и, знаете, я увидел женщину на льду. Я шел в магазин, и я помог ей встать. Она не могла встать. Я не знаю, насколько она была пьяна. Но я помог ей, и думаю, вот. Еще плевсить поставить. Женщинам на каблуках очень сложно на леду встать. Yeah. Я был тоже на каблуках. Но... Об этом не Все Начнется однажды с простого прощай. Непокорное слово скользнет в тишину. Я любил тебя даже порой через край. А теперь вот за что все никак? Ты наденешь пальто и заморёшь у двери. Ну, смелее, давай, убирайся к нему. Я же в сердце берег наши лучшие дни. А теперь вот зачем все никак не пойму. Там в парадной темно, но не шагу назад. Даже слезы, наверное, здесь ни к чему. Ты была для меня выше всяких наград. А теперь вот ты кто? Я никак не пойму. Потемнело лицо и завяли глаза. Что ж, не буду держать тебя больше в плену. Я так много надежд в это пламя бросал, Что теперь не скорее бы мне в нем. Самому.